Всем привет дорогие друзья, у нас новый опрос от Binance будет в среду 7 числа в 12 часов по Москве Киеву Ответы я выложу у себя в телеграм канале ссылку на нее оставлю в описании под видео также в описании под видео у кого нет аккаунта пройдите легкую регистрацию и верифицируйте свой аккаунт, то есть КИС нужен он легкий когда я проходил, заполнил данные в профиле загрузил скан документа Дальше биржа пыталась подключиться к моему компьютеру, но у меня не было видеокамеры. Перезашел с планшета, разрешил доступ, сделал фотку, там что-то типа капчи. Поверните голову направо, налево, вниз, вверх, посмотрите прямо. Делается фотография. После этого я перезашел уже на компьютере в аккаунт, зашел в профиль и он уже у меня был верифицирован. После прохождения верификации у вас открывается доступ ко всем функциям этой биржи. Это торговля фиатом с криптовалютой, вывод фиата будет возможен, увеличенные лимиты на вывод и участие в бесплатных раздачах, прохождение опросов. Здесь еще бывают и обычные аэрдропы с заданиями все оплачиваемое на этой бирже можно зарабатывать советую вам присоединиться ссылка будет в описании под видео пройдите легкий кис и участвуйте в опросах о аэрдропах в любом заработке от этой биржи для прохождения опроса вам необходимо перейти вот сюда Выбрать «Учитесь и зарабатывайте». Переключатель с английского на русский. Здесь вообще много языков. Дальше будут кнопки «Начать курс». Выбирайте его. Тут необходимо будет пролистать. И вот здесь появится кнопка «Начать опрос». Проходите опрос, возвращайтесь обратно на эту страницу и выбирайте следующий. Ответы будут в телеграм-канале. Пока что их нет. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.